Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите кулинарную пропаганду. Я неоднократно вам говорил, что родился и вырос в Татарии, которая позже стала республикой Татарстан. Однако не упоминал, что родители мои переехали в Татарстан всего-то за пару лет до моего рождения. Поэтому ничего удивительного, что сало в нашей семье очень даже уважали. Так вот, в моей семье сало солили, я его обожал, отрежешь какой-то нюсенький ломтик на черняшечку с чесночком, красота. Из дома уехал учиться в Москву сразу после 10 класса, в общаге жили студенты со всего Советского Союза, и там у меня появился товарищ, родом откуда-то из-под Тернополя. Такой, знаете ли, архетипический хохол. Он все, помню, пытался отпустить такие усы, знаете, хохляцкие. Они у него по молодости лет не росли. Общак было коридорного типа, комнаты на 3-4 человека. Так вот, как-то зашел к нему в комнату и вижу, что он что-то трескает из баночки берет, намазывает на хлеб и жует такие бутеры. А дальше все было как в анекдоте, знаете, чуть-чуть ты трескаешь, сало, какое к чертям сало в банке, крученое, дай попробовать, а что его пробовать, сало я к салу. Короче, сегодня хочу такое приготовить, в основе сала и чеснок. Соль, пряности, зелень можно добавлять или не добавлять, все на ваш вкус. Нарезаю сало так, чтобы через мясорубку можно было пропустить, а чеснок надо очистить. Перец черный сразу раздроблю. И через мясорубку. Пропускать надо с чесноком в перемешку. Зелень можно вручную мелко нарубить, а можно через мясорубку пропустить. Какую брать дело вашего вкуса. Можно укроп, можно петрушку, может даже кинзу, если любите, а можно вообще все вместе. А теперь надо добавить соль и пряности. И перемешать хорошенько. Все очень просто. Теперь перекладываю в баночку и осталось ее спрятать. Аромат сал с чесночком и с зеленью пряной. Это, это классно, знаете. А здесь а, нет нужды беспокоиться о том, что оно будет жестким. Я же его провернул через мясорубку. Класс. Надо прятать. Сожрут моментально. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки. Я пошел.